Всем привет ребята! у микрофона снова Максим, и сегодня ночью вышло небольшое обновление в CS GO, в целом ничего супер важного, но за последние две недели у меня накопилось достаточно тем, связанных с новым движком и будущими проектами Valve, так что ролик все равно получился довольно интересный. Не забывайте поставить всего один лайк, написать несколько осмысленных комментариев и подписаться на канал, это сильно помогает продвижению видео, поехали! Последнее обновление CSGO выходило аж 13 или погодите уже даже 14 дней назад и я думаю мне не надо в очередной раз тыкать на то, что частота выхода даже таких небольших как сегодняшнее обновление оставляет желать лучшего. Многие уже догадываются о том, что ожидать какого-то крупного ивента не стоит как минимум до окончания мажора, который начнется в самом конце октября и продлится две недели. И сегодняшнее обновление как раз подтверждает эту гипотезу, ведь всего лишь исправили пару косяков на анобисе, обновили локализацию и зафиксировали текущую версию как стабильную, удалив две других. Единственное, что разработчики могут выкатить до мажора, это небольшой вен в честь Хэллоуина. Ранее уже был прикольный режим с призраками, но я подозреваю, что они ограничатся просто курочками со смешными шляпками и может быть тематическим кейсом, так как последний был почти 90 дней назад, а в этом году должны выпустить как минимум еще один. Помимо этого, после многих лет существования, бета-версия CSGO для разработчиков под API 710 была полностью удалена. Скорее всего, отныне мы не сможем следить за количеством разработчиков и их действиями. Причин для данного решения может быть много, однако самое очевидное – это постоянное давление и слежка со стороны комьюнити. Любое появление какого-либо разработчика в сети сразу порождало надежды на обновление, а когда одновременно онлайн доходил до 5 человек, комьюнити и вовсе впадало в оргазмические конвульсии. Второй вариант не такой очевидный, но все равно имеет право на жизнь. В теории, они вполне могли начать интеграцию версии разработчиков 710 в основную версию игры под APID 730. По такому же принципу работает Dota 2 на втором сорсе, у них нет отдельной версии игры для разработчиков и все изменения проходят исключительно в запарольной ветке. Короче, узнаем как это работает в ближайшее время, а до того как эту лавочку прикрыли, мы благо успели запасись несколькими интересными находками, так что давайте их быстренько обсудим. Хочешь помириться удачей с другими ребятами, тогда тебе на Hell Store. Например в классическом режиме все закидывают скины в общий пул и чем дороже твои предметы, тем больше шанс выиграть. Или же новое колесо, где в зависимости от цвета можно приумножить свои скины в 2, 3, 5, а то и 50 раз. Ну и бросок монетки с равным шансом между тобой и соперниками, где закидываешь равные по стоимости скины и в случае удачи получаешь в 2 раза больше. А если останется что-то ненужное, закинь это это в режим апгрейдер, где с определенным шансом можно прокачать свой барахлишко и выцепить скины в несколько раз дороже. Кстати, пополнить баланс можно самыми популярными способами, включая скины, а вписав мой промокод гейб получаешь целых 2 бакса на баланс. Ссылка на Hell Store в описании. Сегодня ночью один из разработчиков был замечен на карте под названием DustTest001. Делать поспешные выводы на основе названия не стоит, так как ранее была замечена карта со схожим названием 3, Test 001. На обеих картах сидели разработчики, которые специализируются на графических эффектах и принимали активное участие в разработке Source 2 как движка и Half-Life Alex как самой красивой игры для VR. -а. Так что можно предположить, что под дастом буквально имеется в виду даст, то есть пыль и всякие частички в воздухе, а не карта The Dust. Помимо этого, финалисты конкурса на создание тропических карт, который проходил пару лет назад, наконец стали получать подарочный набор мерча от разработчиков. Самым интересным экземпляром является коврик для мышки, на котором оставили автографы множество разрабов из CSGO. Разобрать все росписи не получилось, и я целенаправленно не буду называть конкретные имена, но в списке также есть люди, которые ранее не были замечены за разработкой GO и специализация которых тесно связана с графикой в играх на втором сорсе, а в портфолио отдельно выделены заслуги при создании Half-Life Alex. И это очень интересно звучит на фоне находок из прошлого ролика, связанных с рейд-трейсингом и новой технологией межлетов. В шестых, это компиляция карт и запечение света, используя мощности видеокарты. Для тех, кто вдруг не в курсе, прямо сейчас Source 2 утилизирует только мощности процессора, из-за чего большие и сложные локации могут компилироваться сутками. Запекание при помощи видеокарты будет тесно связано с технология рейтрайснга RTX, что сильно ускорит рабочий процесс для мапмейта. Судя по сточкам, помимо запекания карф но из будущих игр Valve появится и рейтрейсынг в реальном времени. То есть прям полноценные тени и настоящее отражение от объектов, прямо как в Киберпанке и любых других современных играх. Еще одна важная технология, которую Вал начинает интегрировать в Source 2, это поддержка межлета. Впрочем говоря, межседин от инвидии это аналог нанитов из Unreal Engine 5. Использование этих работ помогает обрабатывать тысячи высокоплигиональных объектов буквально в секунды. Условно, это такая умная, автоматизированная. Система ладирования статических объектов. Благодаря нейval смогут поднять стандарт графики в своих играх на новый фотореалистичный уровень без фактической потери производительности. Ну и само собой, тут не обойтись без упоминания недавно анонсированного Portal RTX. Понятно, что ее делает сторонняя студия, связанная больше с Nvidia, но прецедент довольно интересный. Ведь по факту это будет первая полноценная игра Valve с официальной поддержкой RTX. Помимо чуваков, связанных с графикой, последние две недели в версии CSGO для разработчиков все чаще появлялись люди, связанные с режиссурой и анимацией игровых персонажей. Это скорее всего связано с тем, что после перехода на новый движок, все анимационные действия игрока будут триггериться из нового инструмента под названием AnimGraph в отличие от первого сорса, где все ивенты триггерятся напрямую из кода. То есть условно, аниматорам надо перенести всю систему на нодовое программирование, что в конечном итоге не может не радовать, так как это намного более удобная штука. Причем, что интересно, один из аниматоров заходил по очереди на несколько карт, сначала на второй даст, а потом на италии, на основе чего можно предположить, что он тестировал как работают анимации сразу на разных игровых фракциях. Ну и мы с и сделали нашу первую анимированную наклейку под названием Lucky Case. Идея заключается в том, что вместо удачи ты можешь вращать оружие и сам выбирать желанные тобою скины. Концепция вроде довольно простая, но на нормальную реализацию я потратил около трех недель свободного времени, так как это работает через безумные костыли в голографических стикерах. Если вам понравилось как получилось, не забудьте проголосовать за добавление в игру на воркшоп странице по ссылке в описании. Обязательно посмотрите прошлое видео, где я рассказываю про большой слив CSGO и будущих игр Valve в обновлении доты на Source 2, и не забывайте поддерживать меня, подписываясь на канал, поставив лайк и написав парочку комментариев. Увидимся!